Однако и в обозримом будущем чего-то хорошего не ждите. Как от нас, так и от жизни, собственно говоря. Вот, собственно, несколько человек присоединилось, и мы хотели бы обсудить с вами вещь, которая называется телешоу, наши придуманные. Вот. Думаем завести канал. Ну, альтернативного телевидения, скажем так, малобюджетного. Ну, хотелось бы вообще обсудить, типа, этот фо ну, этот формат какой-то, да? Э -э как вы думаете? То есть это будет, ну, абсурд, естественно, да, все смешарик здесь. Полный абсурд, с абсурдными названиями. Ну, каждый шел, наверное, максимум там две серии, скажем, три. Ну, то есть, это как сказать, такой формат сумятится. они кстати вот видишь, они что-то Объясните, об, пожалуйста вот что там за в Трейде хип-хоп видимо что-то происходит или вообще про хип-хоп вы говорите в целом потому что илья занят сейчас как бы ну, разработкой проектов ну вот телевизионных ну, коммерческой такой деятельностью больше, которая больше не будет ну прино приносить денег скажем так исключительно отмыв денег скажем так вот первый шоу, которое мы сегодня придумали, это баня для животных. В принципе, бы до сих пор и не можем успокоиться, то есть это достаточно потешно на наш взгляд. вот шоу бани про животных, то есть мой взгляд на баню для животных, там мы как-то это все снимаем, реально пытаемся в парилку попасть с реальными животными и не попасть за решетку, при этом за жестокое обращение с животными. Возможно, это будут не всегда как бы животные, а мясопродукты. Блин, там очень много, кстати, людей пишут какие-то гадости оскорбительные. Ну, пока что ладно, это уже зоозащитники, Ну, по поводу моего сольного альбома, да, как бы не будет сольного альбома моего, скорее всего, никогда. То есть, ну, это серьезно. То есть, чтоб таких вопросов не хочется, да, их? Вопросов. Да, так. животных, ну, парить с ними, париться, да, какие-то методики разрабатывать, не, никакой, не зоофили, ну, просто, типа, бани для животных, мы даже погуглили, как бы, есть инфракрасная баня для животных, ну, вот, полноценный бани, ну, как, русская, да, ее, как бы, нету. Ну, редко встречается, возможно. Вот, так, следующее шоу, которое мы с вами обсуждаем, мы просто так, ну, заявку делаем на то, чтобы никто эти идеи не спиздил. Хотя, ну, типа, мы права никак не регистрируем на эти шоу, потому что, в принципе, 10 минут посидеть и 10 шоу уже как бы в кармане. Ну, и у самих у нас даже регистрации-то нет. И 10 рублей даже в кармане. Так, а что мы там дальше у нас, какое было это второе шоу? Второй шоу, это не... сейчас, секунду, одну секунду Вот сейчас мы это пока что... Так, а -а -а. Скажем, прай прайс-лист надо восстановить вы Следую, второе шоу, это ремонт бетоном Шоу, в котором мы только используем цементный раствор вот и делаем ремонт людям там и так далее Возможно, заказы какие-то, если поступят то у вас сейчас. Мы начнем это шоу в ближайшие выходные уже. Ну, в директ пишите, если вам надо что-то. Ну, ну, то есть домашнюю утварь какую-то столы бетонные построить. Главной директрисе не рассказывайте ничего, потому что у нас и так напряженные отношения. Вот с ней, да. Так какие альбомы больше, ну, скорее всего, пока что не будет. но ну, потому что у нас серьезные дела. ну, уже пошли. Гораздо серьезнее понимаете, что творческие процессы это такая вещь и, ну хочется развиваться. <свеч> спасибо, что кто-то помнит про помидоры, как бы не шуточное дело было. О, Ваня, здравствуйте. Мы тут разрабатываем шоу. Ты, как истинный ценитель телевидения альтернативного, должен к нам присоединиться. Так, ну так вот. ну, ну про... кон Контрольная закупка, это только если через торс с моим участием когда-нибудь может быть будет, но такая, знаете, типа, непонятное шоу, как мы... С погонами. Мы, с погонами, там, с чайками, вот эти, как их еще называют, землеройками, там, вот это, короче, только в таком формате. Так. Офальный МС даже присутствует. Я же уже сказал. Респект. Так, да. ой, Степа ДТРФ тоже присутствует. Всем привет, просто мы не успеваем потом озвучивать все сразу. Так, смотрите. Будет только шоу замуж за пососяки. Так, ладно. Третье шоу, которое мы придумали. Майонезный гулена. Если среди вас есть любители путешествовать и любители перекусить майонезом, скажем так. В чистую, то есть майонез рассматриваете не как соус, да, как отдельное блюдо. Просим директ написать. Проводим кастинг, то есть в ближайшее время рассматриваем снять несколько гостиниц целиком по всей России. То есть... Ну да, и ну, попробовать и... шведский стол, вот этот майонезный попробовать сделать. Ну, ребята, если серьезно, то это шоу должно как бы понравиться многим. Потому что в России, ну, типа, так майонез любят, ну, что иногда страшно. Мы и майонез вообще не любим. Не, не едим вообще абсолютно майонез, но вот как люди, которые, скажем, едят майонез, за нас живут, то есть, если мы не едим, значит, кто-то ест за нас, да? Вселенная, нас сбалансированная, как э, завтрак. Ну, вот какой-то майонезный завтрак. Майонезный завтрак, да, сбалансированный майонезный завтрак. И хочется посмотреть за жизнью этой. И... Вот, видишь, как бы отписываются уже, что дед в деревне ложками жрал майонез. Вот, да-да-да. Так, ну, это все, разумеется в таком формате, что не будет человек просто приходить в магазины покупать майонез. Но он будет ходить в кафетерии различные, рестораны там и пытаться... В особенно часто он будет заходить. В поминальные совсем здорово. То есть, где он будет просить, то есть, у него на кутию будет хватать денег, а на мазик уже нету И то есть, ему придется как-то выкручиваться из этих ситуаций. Ну, то есть, в этом телешоу про майонез будут какие-то лайфхаки, когда как быть, скажем, ингредиенты майонеза. У него будет весь набор, чтобы сделать майонез вот в подручных условиях. То есть, знаете, как у наркомана там ложка есть, да, там две ложки обычно, ну чтобы если таблетки размять там, ну вот такие вот темы, а здесь будет венчик, ступка там, ну чтобы короче нормальный майонез вот э, из ничего получить, грубо говоря, вот так. Я вот говорю, только что рассказал про майонез. Ну это все уже начали, вот эти лайки посыпались из, из майонеза, ну из ничего, грубо говоря. Вселенная завтрак. Ну, то есть, вы, в принципе, цитиру... цитируемость нужно повышать. И самое главное, что нам самим смешно от наших цитат, потому что мы их все равно запоминать не успеваем. А вы пишите, как бы там на листочке, и потом, ну, опять же, в директ присылайте самые интригующие моменты, мы на их основе, как обычно, будем песни писать. Четвертое телешоу, оно как бы еще ну, не совсем понятное, ну, То есть это для детей, как бы, да, ну, детский такой формат. Ну да. Называется мамины батарейки. То есть, подожди, подожди, можете ли вы, как бы, нам подсказать, какие ассоциации вызывает название телешоу «Мамины батарейки"? Вот, ну, о чем оно, да? И главное, ну, хронометраж, как бы, ну и вообще время, какое там на это шоу нам выделять, утреннее там и так далее. Вот. Так. Ну, мы будем молчать, пока нам. Ну про, тамп ну... про тампоны, как бы, ну нет не это дважды два, это уже все в прошлом давно, если там наклейка осталась, то ну типа ничего не важно Это просто надо Да не надо сейчас, а то там, ну, блейзер склеится А, это же нам тогда и как раз это, мы блейзер заклеивали, потому что вот нам на телевидении запретили блейзер рекламировать и Nike Вот потому что, ну, такая коллаборация присутствует, Nike-блейзер, ну просто есть же такая модель даже Это коллаборация специально для того, чтобы было удобно в подъезде спать ну ладно. Мама есть... батарейка, пап. Так, мы пропали на одну минуту буквально. Сейчас мы к вам вернемся. А ты да пока давай... останься, пожалуйста. Это... А ты можешь свой телефон мне дать, пожалуйста? и некий звоночек шарьной. Сейчас мы тут просто мы, мы, мы, мы договариваемся о том, чтобы телеканал Звезда купить. Мы просто эту батарейку заказать. А можешь секретный код ввести? А, спасибо. Ты там общаешься с людьми, пожалуйста, не, молчи. не я предпочитаю как бы не общаться с людьми. Ну, с... может быть вопросы какие-то есть вообще, собственно говоря. Прикалывает и заставляет Акуджаву. Да, ничего на самом деле такого интересного, про это дважды два просто позвали и позвали, как бы формат был определенный, им требовался и позвали и все. Ну, то есть, как как не знаю, как и всех зовут там куда-то, так и тут позвали. Ой, лично у меня сольника не будет вообще, скорее всего, никогда. Ну, честно, у меня просто не хватает ни сил, типа ничего там. Ну, фиточки будут, да, мы попозже запишем. Не, на 2, 2 не работаю, вообще занят абсолютно другим. На, на Лигу Гнойного, ну, возможно, когда-нибудь. Если скрию, меня уговаривает больше двух лет уже туда пойти, но ну, что-то не, никак не получится. Клип не знаю, возможно. Ну, плакал, был дело. Я нахуй лысый, да, что... Да, Черниговская на маске. Надо дважды два остались эти наклейки, потому что, ну, вот Кей уже рассказывал, что когда мы это снимались, там надо было все типа бренды, с кем у них договора нету, типа нужно было заклеивать. Собственно говоря, к этому стилю чехла для телефона я и стремился всю жизнь. Ну, работаю, да. Но у меня только совместно, только с Кириллом и планирует, собственно говоря, ни с кем особо, типа. Совместный релиз будет, да, попозже. Ну, сейчас он там, типа, там мы по закладочке взять должны. Он там сейчас звонит, просто надо сейчас дозвониться. Ну, я не знаю. Да вы что, ебанутые Смольли записываются? Зачем вообще? Как бы у нас формат-то разный. Я ее вообще не надевал на протяжении полугода. Ну, когда-нибудь и будут. Ну, почему? Да и плохо отношусь. Идея с маской пришла просто... Ну, просто ее... ну, нужна была мне маска, и все. Грубо говоря, мы купили ее и начали обклеивать всякую хуйню, которая поотваливалась. Ну, типа, вот эти вопросы, как вы познакомились, там, типа, это вообще типа все странная хуйня. На Дом-2 мы собираемся, да, но ну, в виде там этих подсобных рабочих только. То есть, только в таком формате. Ну, просто, если бы, например, следил, там, Иван побольше за отборщицем, наверное, понял, что там с, с, с истоков, грубо говоря. Мы с истоков там вместе. А, собственно говоря, как, как эти Страшный секрет, особенно про рыб. Это группа «Сатана» печет блины, как какую-то рыбу, я тебе советую. Там ты поймешь для себя все. Когда замуж за, за смешарика, ну, типа, ты знаешь, такая трабла, типа, есть. То есть, ну, кстати, вот эта вся потеха в том, что на, на, на, на 2 ну, типа, не будем утверждать, правда это или нет, но, типа, я в курсе этого, я видел. Цитату свою любимую, вот этот брат за брат, так за основу взятый, я только такие люблю. Да, истории интересной нету, на самом деле. Из смешариков больше всего нравится этот, ну, наверное, пингвин, он самый такой конченный, какую-то хуйню собирает, постоянно непонятную. Я вот к соломинам енотам там что-то Кирил мне рассказывал, но я как-то не шарю на самом деле за вообще за, за группу там за все это я вообще далек типа от музыки от всякой грубо говоря Кирил у нас потерялся он там пытается найти клад, пока не успешно я не я не служил Да, на самом деле, особо никого не слушаю, вот серьезно, типа, то есть, если там в машине ездишь, да, радио как бы играет, это так просто на заднем фоне, просто чтоб шум какой-то был. А, кем работаешь? Ну, скажем, индивидуальный предприниматель. Бизнесмен средней руки. Бизнесмен средней руки, как мне подсказывают. Я вообще не знаю, что это за чувак с FB4, который называют смешариком. тут нахуй я только смешарик. Кирилл? Кто такая София Балашова? Я знаком с ней? А, не, не ну не знаю. Я же с ней не знаком. Мне не знаком. Как последний альбом Фейса. Я не знаю, я не слышал. Меня спрашивают, очередь в Сельпо 2 скоро? Не, не скором, у нас даже, даже минусов-то нету, у нас даже микрофона-то нету. Я продал недавно какому-то пенсионеру микрофон свой. Все продали, все заложили. Вены сами себя, грубо говоря, не прокормят. Так, Я ребята. уже устал, кстати. Тут столько, не такие вопросы странные создают. Вертушка, он это, лечится сейчас. Он удалился отовсюду, ему потому что ну, немножко неловко перед всеми слушателями. Шариком, ну не знаю особо никак не относимся но я смотрел вот так иногда приходилось с какими-то если детьми сидишь ладно про момент батарейки пока что мы не будем ну, рассказывать там не очевидные кстати ничего, ну, да, ничего не выяснили да вот времени у нас немного потому что мне уже там это геоданные некие сообщили поэтому следующая вещь которую мы быстренько обсудим называется полупупы это серия передач, э, в которых, э, ну то есть люди, что они делают, приходят, ну вот, если вы знаете, что такое пупы, то это передачи, которая, ну, как бы и построена на том, что там люди уже изначально пупами общаются. То есть, не так все и трудно это будет снять, вот. Блять, ну почему они так всю ерунду пишут? Сука-то, все, все, что не надо. Мы тут обсуждаем серьезное с Кадаром будут треки еще? Там не Кандаром, а Кондером Ну а с Кадаром будут и это мой вопрос Это я а, не ну, ну возможно будут, но он не хочет пока что В Тюмени между прочим на концерте было 13 слушателей Начнем с этого Так Будут анекдоты про лупу и пупу только Что собственно великий позор Потому что мы знаем очень много анекдотов Возможно, мы как-то подкаст записываем. Мы хотели вообще сейчас подкаст записать опять. Ну, вот песни какие-то наши любимые, не очень. Ну, по времени не укладываемся, поэтому эфир просто идем. Души, душит уже времечко. Да, в общем-то, про полупупа вам тоже мне нравится. И от этого все будет как бы. Ну, решаться судьбы передач. Ладно, есть еще одна концепция, называется незбереженный родственник. То есть, я думаю, это всем нравится. Это часто, я думаю, он. Ну, у всех такая была. У всех есть родственник, которые не сберегли. Скажите, вот, ребята. Ну, мне просто не нравится, что они... Как будто, знаешь, у нас, типа, расфокусировка идет. Типа, мы... Что-то рассказываем, да. Тут были просто а тут... чушь какая-то, на самом ну, типа, деле, полнейшая. В чатике, как будто люди из других, ну, ну, типа, ошибка какая-то произошла. Ну, ладно. Короче, ну, в итоге, не сбереженный родственник, это серия передач, о родственниках, которого вы потеряли, не то, чтобы вы жалеете об этом, вот, ну... Ремонт бетона больше всего понравился. Да? Блин, ну ладно. Тогда Незабереженного родственника тоже пропускаем, потому что, судя по всему, тоже... И последнее, да, последняя. Кульминационная, в принципе, передача. Называется «По престиж» передача про госслужащих нижнего ранга, которые, ну, умудряются украсть какие-то там, скажем, 500-600 рублей в месяц, да, ну, при зарплате в 5000 и они пытаются какую-то вот купить роскошь, предмет роскоши, который легко сокрыть. Ну, да. Ну, то есть, какую-то там, вот, не знаю, там, ложечку золоченую, да, и вот ее прячут, нервничают, и это все... Ну, как сказать, так все и происходит. Ну да, но мы подумали, что они должны вот максимально мало места занимать, эти вот потайные престижи. Ну даже если, скажем, человек вот под конец года умудрился весь остаток бюджета пильнуть там, ну, на несколько миллионов, он должен умудриться очень маленькое что-то купить, потому что, ну, обычно это очень тупо происходит, когда к ним приходят, у них там миллиарды рублей лежат просто так на полу. А вот если вот у него там какая-то, ну, не знаю, там выжимка из лисицы какой-то редко была бы я не знаю просто ну вот которая в бане отсидела в нашей ну это уже другой разговор бы разумеется пошел бы так что что такое -а -а. я вот не знаю у с пропаганда сигарет пошла какая-то что воровской карман ну ладно по поводу ярославля у нас ничего не получилось никаких концертов в Ярославле шоу вообще не ремонт. Вот это там тоже в этом Ярославле исключительно будет это ремонт бетоном сниматься. И после того, как бетоном все отремонтируется, сразу начнется баня для животных в этом же помещении. А так как типа все, что должно было сделаться деревом, окажется бетоном, то есть деньги уже попили, но и потайной престиж сразу попрет. Вот. На этой же волне, как бы, и все остальные шоу там же будут. Потому что мы как бы живем нынче в Москве, возможно, или не в Москве, а рядом с ней. В Москве, такой да. город когда-то был. То есть майонезный в Ярославле, ну, как бы, тоже предстоит отснять. Так что предлагайте ваши города. Мы, разумеется, исключим их из списка потенциальных потенциальных. Так, просто потенциальных потенциальных мысль закончена. Да. <свят> ну можно еще <свят> ну мы подумали типа новогодний формат когда вот типа все наши шоу они как-то сплетаются типа еще более интересно типа ну да с животными чтобы вот люди с сбереженных родственников там вот отправлялись к баню с животными там и так далее <свят> и ремонтировали полупупы в Самару, и в Казани, и в Калининград. Ну вот Калининград единственный концерт будет, больше не будет никогда концертов. Вот Красноармейский, вот Краснознаменск, все города на Красно, меньше там, где ну, 50 тысяч населения, с удовольствием приедем за небольшой это, гонорар. Ну, если вы хотели бы, ну, типа, возможность есть там, ну, типа, скажем так, с начальником Колонии договориться, точнее, не колонии, а СИЗО, и мне разрешат приехать там выступить, то как бы почему нет? Просто, ну, как бы известно, что в СИЗО там все очень дорого стоит, но в принципе можно тоже там все, что хочется достать, там. Проституты, героин и так далее. То есть, как бы, разумеется, концерт мы вам сможем там дать. но ну, за, за отдельную плату, разумеется. И, ну, желательно стрим еще сделать. Так. Последнее мы даже озвучивать не будем. Скажем так. Как само собой разумеющееся. Да, вот эти предложения приехать нам в некие места, ну, ну, не, не, не стоит там. Так, это тоже мы пропустим. Так. Ну, вряд ли. Если это производители майонезы какие-то пишут, это одно, типа, а так, не уверен. Потому что я пытался договориться, ну, как-то вот сконтактироваться с.. Как это ясно, Солнышко, или как оно называется? Вот эта фирма, которая производит э, овсяные хлопья, и там у них вот эта семья овсянкиных. Я им писал, вот пытался выйти на диалог конструктивный. Они отшучивались, смайликами там пишут, там и так далее. Ну, короче, идиотизм полнейший. Так. Ну, если вы готовы организовать красноармейский там или вот что-то ну, еще... Ну, подожди, вот там интересно, кстати, про дживик. А дживик, какой дживик? Расскажи, вот, вот этот химозный, типа непонятный, у нас просто была история. В общем-то, длиной в жизни. А... Какие животные будут в пилотной серии? Порнокопытные крупные в основном. Хотелось бы молодого бычка найти. По ошибке, скажем так. Мы сейчас просто это, объявление будем на авито искать, ну, и а так далее. Ну, вы понимаете, о чем я. Так. Вы вот это полное вообще просто такую хуйню спрашивают. А, откуда новости, кто-то берет. Это же ты понимаешь, что это как такая чушь. Ты говоришь, вопрос задаешь, от, типа о том, что кто-то, типа, ну какие-то догадки носит себе. То есть ты не спрашиваешь, типа будет ли совместное с Депо, а вот а, откуда я могу знать, что человек придумает там, ну типа из головы своей или еще от кого-то, от третьих лиц, четвертых лиц и так далее. Это же ну бесконечные типа, возможности вариант. А если бы ты у меня просто сам вот так вот бы откровенно спросил, я бы тебе сказал, что нет, не готовится ничего. Вот просто про новые треки, как бы у меня уже, ну, наверное, просто люди не подключались. Я же говорю, что потенциально, когда... <связать> не, ну будут треки, но не сейчас. И не со мной. Не, ну какие-то вообще новые треки ж будут на Земле появляться. Ну да. Там про это было смешно, про вот это. Про бараны из Орловской области. я не, не, не пропускаю, проб <связать> <связать> Большие гонки а это были эфир люжер. в истории, на начало не попал. Не, не оставим, удалим сразу. Нам Потом на каком-нибудь этом рэп канале окажется, он еще там, оно не нужно нам что мы всегда лишнего припизнем, а потом люди на нас надеются, скажем так. Так... Ну я буду только фиты делать, то есть я вообще говорю, я не приемлю свое творчество как нечто отдельное от чего-либо. Нам кто-то постоянно еще запросы приглашает, я просто этих людей не знаю. Если бы я кого-то хотя бы знал, кто там это из знакомых присоединиться в эфир. Просто я, ну, с незнакомых, с незнакомых номеров, грубо говоря, не беру а вы пытаетесь именно этим заниматься еще кстати я не могу лайки поставить себе почему это? Ну тут нельзя так делать ну, а маска у него называется ну у него эксклюзивная маска сделанная на основе маски для театра кабуки вот и с помощью использования звездочки металлического происхождения этикетки от блейзера и других разных вещей которые ну а в обычном ну, чемодане рюкзаке у человека лежат так, а еще, кстати, проблема-то следующая, в том, что в этой маске я питался квашеной селедкой Сюрстреминг, и она обладает до сих пор неким запахом, но уже в меньшей степени. С, будет только фит с Чиванго-хитрым лучником. Ну, вот если кто-то поймет, кто это. Да, если кто-то шарит за Чиванго-хитрого лучника, пожалуйста, отпишитесь. А подлокотников он, ну, типа, в лесах в основном, типа, тусуется. Ему, он, тип... Грибы сейчас мухоморы курит. Ему вообще все уже, типа. Он, кстати, заезжал недавно, что-то пытались записать даже. О, Максончик, здорово. Как у тебя жизнь? Давно с тобой как-то этот не ругались. Концерт в Москве не планируется. Мы теперь не выступаем вообще, в принципе, скорее всего, нигде. Ну, почему будем только какие-то... Эти... Ну, да, красноармейские и там далее, да. Вот в Семипалатинску очень хочется приехать в Казахстане, ну, то есть... Просто... На, на ртутные озера искупаться. На, нам просто исключительно хотелось бы, чтобы афиша выглядела смешно от того, что там будет, ну, какие-то названия городов странные, и все. Нет, Жора не будет, скорее всего, фит просто, но он, ну он такой, этот, уставший человек, он других дел хватает. А, Спикулем может быть что-то и будет, однако просто Пикуля тут никто не знает, вот, в частности и я, частично его знаю, то есть не могу сказать, что я уж так хорошо этого человека знаю, я не могу о его мыслях судить и так далее. Все. Что все? Все. А, все. все. Так, и, кстати, еще хотелось бы сказать, что я на ТикТоке завел, короче, канал, и будем туда скоро вот эти вот лить. Про ТикТоник, все будет связано исключительно с ТикТоником. Не, у нас реально охуенные будут, э... блять, это такое опоздание, что ли, людей, или ты? Это... То есть они те, про ТикТоке типа через полчаса еще услышат, это пиздец, можно сейчас такую чушь нести, они... а <связано> А потом сбросить просто, <связано> когда все поганые вопросы. <связано> что за дядя Юра? Блять, в словаре написано, что это собирательный образ. Смотрите словарь к альбому «Кто такой дядя Юра». Пока. У Мерда Кила все изумительно. А, ну, ТикТок там, ну, Кирилл Овсянкин будет. Вот и под Краснотуринск, или как там, этот город. То самое удивительное, что 14-летний парень ходил в администрацию этого города. Это еще перед выборами неких президентов Российской Федерации было, и он пытался выбить типа 15 тысяч, чтобы меня туда привезли во время тура, чтобы я на городской площади выступил, но ему сказали, что типа, блин, братан, там все дела и какой-то этот похабщенный твой друг, дружок занимается, нам не надо таких. Они там рэпера Хоуми зато привозили. Понимаете? Ну, все то есть... мои Хоуми любят наркоту. Скуби-дуби-ду. Дальше рифмы я не могу. Ну, потому что Юра, это прям, ну типа, это что-то такое, типа, ну, сакральное. Коля, это не сакральное, Юра сакральное. Да, обзор будет, надо, чтобы Флинт его смонтировал просто. Впетелено охуенно, но мы больше это, индейку пава-пава любим. Нет, пойди, считай, все популярно, у нас даже не получается в Краснотуринск какой-то приехать. У нас даже не получается сделать так, чтобы нас запретили. А МС настоящего альбом будет. Он просто скоро это приедет ко мне, допишет последние там куплеты. У него проблема возникла, то что сейчас огромная гашишная эпидемия в городе Малмыш. И, ну, там все его кенты подсели вместе с ним. Ну, в общем-то, надеюсь, что мы его подоткачаем, и он запишет альбом уже. Такими вещами о количестве сделок мы хвастаться будем только в прокуратуре здесь мы не будет давайте уже без этих зигами и так далее скажем так За бифедогостоком, кстати fit скоро будет на ну такое немножко серьезный грустный на альбоме молодежь выбирает космос так. Я вообще вот что-то люди спрашивают, ну какие-то информационные вещи, да, там типа. Ну да, да. Я, я, я ты вообще в, в информационном вакууме на самом деле походу живу, потому что я типа вообще ничего про это не знаю, ну, даже музыку то не. То слышу. же самое, ну типа там когда там будут, не знаю, там. Когда будут фиты, ну типа это вообще сложно, ну вот гофит, ну типа, ну, за... ну просто это же все так не делается, вот, ну серьезно. Пока что нет. С чего мы посрались? Мы как посремся, так как бы и описываемся и вместе. И Ой, надо, кстати, уже нам это выдвигаться, там, геоданные. В общем, ребят, у вас две минуты есть. Давайте, чтобы, последние вопросы. Чтобы нас расстроить и все. Так, с Крестовым будут фиты, ну точнее, с Диджеем Шагманом будет. Подкаст тоже, кстати, с ним будет. Все нормально. Надо мне просто добраться до него. Что такая была шоу? А, это вот эта, которая продавщица. Вот, так, потом следующая в Зеленоград ну может быть но типа если Зеленоград в Красноград переименует я опять же говорю что если красный есть слово в городе потому что мы только вот ну по красной теме решили теперь двигаться петушины красная тема поэтому вот почему мы эфиры с, удаляем как с, бы с, потому... с петуха в бригадиры то есть такая программа но типа с углада на это на пальму игра в я не знаю, что это такое. Ну больше в это... в кошачий клубок Так... Ну, ну, кстати, нет, вот на самом деле нет. В Красноярске я уже был. С Шумилинским. Ну, я, кстати, вот не могу ничего за них сказать. И, ну, типа, так тоже привет -то не передают, ты же понимаешь? Незнакомому людям. Не играем ни во что, кстати, тоже. Да. Про Хор Шаляпину, это вот у него там Мамин Макбук, песни класные. Царство ему небесное. Есть. Еще вот это вот бабушка-жена. Блин, прикольные песни такие вот у него мне нравятся. Вот в Тосной интересно, или Тосный, даже не знаю, где это. это под Питером же. Это же футбольный клуб Тоссон существует. Илья. Ну, Ты меня поражаешь, поражаешься а на вакуумные считается. Да мне говори, мне вообще же ничего не надо. А красные зоны, возможно, у нас пока что, но ну, не в, ну, в планах еще так. Так, все, у вас осталась минута, а вы все, блять, ну, короче, пиздец. А, ну, привозите нас, и вдвоем мы приедем просто. Но проблем будет втрое больше, нежели чем если по одному нас вести, а там вместе мы на сцене встретимся. Ну да, кстати. Так что, ну, ищите себе проблем всегда на голову, это как-то помогает расшевелиться. Все, но ну, тебя спросили. Можешь сам сказать, что все плохо. Ну, и... ну взгляды я не могу тоже какие-то свои рассказывать. Я же ну, не человек, который там это должен свое мнение вам рассказывать. Я должен только чужое мнение выдавать за свое. Я в Уфу на это. В Уфу собираемся вдвоем там... на, за... на завод лодок устраиваться. Хотим ПВХ профессиональную резину клеить. И там буфет еще, говорят, очень хороший, очень хороший. Все оттуда выезжают ногами вперед из этого буфетика. Все, ребята, пожалуй, на этом мы заканчиваем свое шоу и удаляем эфир Чер с Юрий. Через, через три годика ты свидимся. Все мы там свидимся. Все, ребята, спокойной ночи и вам удачи.